Друзья мои, всем привет! Сегодня мы с вами напишем работу. Не знаю, не интересовалась художником, кто. Попросили показать этот сюжет, как сделать подмалевочек, как его вообще написать. То есть вы его можете видеть у себя на экране. То есть сегодня попробуем а, что-то подобное изобразить. Не будем один в один, да, но хотя бы разберемся, как а, примерно писать такие пейзажи. Ну, естественно, покажу, как я это вижу, как бы я это сделала. А, холстик у меня на картоне. Формат я взяла небольшой, 25 на 30, чтобы, ну, вот, быстренько делать. И а, хочу я эту работу сделать с просушкой. То есть Будет у нас подмалевочный да, вариант, мы его просушим и сверху уже будем прорабатывать. То есть, ну для начала вот угольным карандашиком я намечу, тоже не буду привязываться прям вот как там, да, все досконально. Во-первых, у меня формат более такой квадрату, да, там более вытянутый, то есть буду что-то такое вот свое делать. Итак, что я там вижу? Если посмотреть и поделить холст примерно на три части, вот где-то так, ну, приблизительно, да, вот что-то такое, то при, примерно вот одна треть здесь у нас будет вот этот островок, с, где вот елочки, сосенки, да, вот это будут большие стволы. И куда он у нас доходит? Сюда вот, да, выходит. Если поделить по середине, то мы видим, что у нас он не на середину выходит, а дальше. Ну, естественно, чуть-чуть ниже вот этой линии. То есть, вот, посмотрели, половина, чуть-чуть дальше, где-то вот сюда мы уйдем. И немножко ниже вот этой линии, да. И то есть себе что-то такое вот... Не надо прям вот... Вот так вот делать, да, там закруглять его куда-то вот сюда вот он уходит, да. Вот такой овал не надо. Делайте как-нибудь вот так засечками там, то есть что-то такое наметили, сюда куда-то он у нас пришел. Здесь будет тропинка, и вот я вижу, что где-то здесь немножко есть такое касание, да, там тоже немножечко немножечко видно тоже какая-то там тропинка уходит и здесь до да, вторая часть леса как бы тропинка их разбивает да на две части то есть вот таким вот образом и туда куда-то она уходит там видно светлая как Полянка, что ли, вот ее примерно так вот наметим, где-то там она там будет, светлая полянка. Возможно, развилка, да, какая-то вот тропинка идет, идет, туда ушла, туда ушла, в лесок. И, собственно, дальний лес там на дальнем плане тоже есть. Еще что мы можем примерно так себе наметить это вот здесь какие-то красивые тени от елочек этих падают и вот сюда тоже что-то падает то есть ну, такое вот не надо вырисовывать каждое пятно дальше вот здесь я еще хочу себе показать наметить здесь вот так вот у меня будет то есть как пригорок такой это Часть будет в траве, здесь а, такие просветы земельки, или песочек, что-то такого цвета интересного. И дальний план у нас, он, а, ну, вот где-то так. Вот смотрим вот в, таки, в таких работах, да, когда очень много-много, такая масса зелени. А, обращайте внимание на то, а, вот там где-то проблескивает небо. А вот если посмотреть внимательно, то можно увидеть очертания, где этого неба нет. И вот, вот это вот очертание мы как раз таки и наметим. Вот здесь я вижу, у меня вот так пониже, да, там как-нибудь вот так вот можно такими вот загогулинками, чем-то таким. Вот ну, примерно вот так вот наметили. Здесь будет тоже потом а, какая-то листва. Но это будет потом. Вот это вот у нас такое вот темное местечко. И, конечно, здесь маленькие деревца мы не будем прорисовывать, а вот на этой части крупненькие, которые стволы. Вот это главное дерево. Оно у нас такое красивое под наклоном, да. Оно основное, берет все внимание на себя. То есть вот мы его наметим. Оно такое крупненькая крупненькая и уходит куда вот она уходит середина холста это будет а, правая часть его то есть вот так где-то да ну и под наклоном тоже не надо ее там под линейку ровную вырисовывать то есть так вот подчеркали подчеркали здесь примерно так оно как-то расходится наметили дальше за ним, вот здесь сбоку, чуть выше, здесь такая тень прям под ним. Потоньше деревце, и оно более ровное. И так, там оно теряется уже в зелени. Ну, вот так вот где-то мы его тоже покажем. То есть такое вот деревце потоньше. Дальше. Вот здесь еще... Тоже смотрите такие вот а, моменты, забыла сказать. А, что, допустим, к примеру, островки. У нас идет один островок, но носик, да, назовем вот это носик а, у нас здесь. Этот носик чуть выше. Также, вот этот начинается у нас здесь, этот чуть выше. А, также по деревьям смотрим корень основания, да, вот здесь, этот чуть выше. Значит, вот этот нам третий, да, ствол тоже надо как-то поменять. То есть, смотрите, вот эта часть его будет немножко выше вот этой. Вот наметили. И вот оно у нас оно у нас почти ровное. Значит, мы его вот так вот и намечаем. Вот, вот так. Вот какое-то такое. То есть, интересненько их показываем. Там за вот этим деревом тоже там какое-то очень тоненькое, маленькое идет но оно куда-то там за него прячется уходит вот. и тоже оно у нас там где-то теряется вот такое дерево и вот из-за этого тоже выглядывает там деревца Оно естественно дальше значит выше видите уровни разные у них это как раз таки составляет вот эту вот плановость что дальше что ближе так, ну и вот так вот прям вот впритык к нему. Там куда-то туда уходит. Вот. И э, с этой стороны, ну, можно показать, к примеру, какие-то... немножко так вот тоненьких э, черточек там. Какие-то деревца тоненькие, какие-то темненькие, какие-то светленькие. То есть вот там они есть. Ну, в принципе, и все. Начинаем работать с цветом. Для этого я возьму сейчас кисточку, вот такую вот щетинку кругленькую, номер шесть. По краскам, что я сегодня взяла, я взяла белила титановые, желтый кадмий средний. Вот они у меня. Убегают. Оранжевая. Из розовых я взяла Мадженту, охрочка желтая, а, умбра натуральная. М -м, вот санет вот такая вот у меня. Ультрамарин темный. И цирулиум тоже вот куда-то убежал. Вот такие краски сегодня. Разбавитель буду использовать. Уайт-спирит для того, чтобы быстрее все это дело у меня подсохло. Так, налила себе в баночку и поехали. Поехали, поехали. Я хочу сейчас начать не как обычно, да, там с каких-то... С неба, да, мы начинаем. Я хочу начать с темных пятен. и мы будем закладывать сейчас э, темные пятна. То есть для темности я возьму ультрамарин и умбру. И у меня получится э, такой вот э, темный, темный, глубокий цвет зелени. И здесь сейчас э, так, писать будем очень жиденько-жиденько. И сейчас, смотрите, главное, нам надо заложить вот эти вот пятна. Здесь просто всматриваемся, берем оригинал, да, там, смотрим на референс и закладываем, где мы видим темные пятна, там мы их и закладываем. То есть, смотрите, у меня голос может иногда так вот как, как бы приглушаться, потому что я поворачиваюсь на референс смотрю. Так, вот здесь, к примеру, темное пятно, да, а, у нас будет здесь светлое дерево, то есть, чтобы был вот этот вот контраст, мы его как раз-таки будем куда ни баночку дичь, чтобы не разлить. Так, дальше, вот здесь мы его сделаем очертание, там вот, чтобы стволик наш подчеркнуть такими вот пятнами. Дальше. Вот тут я в зелени вижу. Где-то можно чередовать, допустим, больше голубого. Ну, голубой ультрамарин, в смысле. Так, под этим деревом, вот тут какие-то пятна темные. Вот здесь. Кисточка, я смотрите, можно даже вот так плашмя ложить. И вот как-то. Как получаются такие вот пятнышки интересные. То есть много-много нам надо наставить пятнышек. Вот этих. Дальше. Вот здесь я тоже вижу какое-то затемнение. Вот. И таким образом я его показываю. Дальше с этой стороны дерева какие-то темные пятна. Там в зелени тоже пятна темненькие. Вот здесь даже на этой полянке тут какое-то вот вижу такое вот темненькое пятнышко. Вот тут под деревьями тоже темные пятнышки. И если, смотрите, вот тоже думайте, рассуждайте логически. Если у нас вот это дерево, оно выходит на свет, да, то есть здесь и, соответственно, трава будет светлее, да, и, и все вот эта вот тропинка, а там в глубине этого леса, там будут, естественно, более темные. То есть вот под деревьями подчеркиваем эту темноту. Вот здесь. Но тоже, смотрите, светлая трава у нас не будет на белом холсте, если мы нанесем прям яркой, желтой, такой сочной, зеленой травы. Она не будет у нас смотреться. Надо, чтобы рядом были тоже какие-то более, скажем так, темные пятна, да, которые будут давать нам понять, что она, вот эта травка, она у нас яркая да и будет ярче смотреться когда рядом есть какое-то темное пятно ну, вот здесь вот так поставлю так вот с этой стороны дерева там тоже пятна если у вас по какой-то причине нет ультрамарина темного, нет умбры этой натуральной, возьмите голубую, ФЦ и марс-коричневый. Так, вот там под деревьями тоже мы видим какие-то темности, темности, темности. Лишь где-то здесь ближе у нас будут более светлые оттенки. И также там вот в деревьях этих наносим темные пятна, там их очень очень много. Даже пока я не буду обращать на не на какие а, стволики, а закрою все это таким вот цветом. Видите, здесь больше ультрамарина, здесь больше умбры, здесь вот больше умбры. И они такие вот пятна получаются разные. Показываем вот эту глубину. набрасываю темных пятен если вы боитесь переборщить с темным не бойтесь это не так страшно светлый у нас потом ляжет сюда легко Это как бы не проблема видите я просто как бы ну анализирую где у меня а, будут стволы да какие то есть и расставляю такие вот пятнышки вот здесь у меня кусочек светлой тропинки да будет и вот я хочу туда добавить темности какой-то ой так это у нас дерево вот так вот здесь так ну и вот сюда можно немножко вот так вот подкинуть пятнышек даже вот сейчас сюда выше возьму цирулю уже он такой будет посветлее в этот же замес то есть там идет уже начинается более Такие просветы то есть это тоже теневая только она уже выше да и соответственно там более светлая вот как бы так вот черкаю черкаю Вот, набросали таких темных пятен. Теперь давайте набросаем более светлых. Возьму ультрамарин и, допустим, охру. Чтобы такой зеленоватый получился. Смотрю, да? Вот, меня устраивает, да, светлее же светлее. Ну, можно, если прям хочется, можно желтенького добавить. И вот не везде, а вот так вот я пускай эти темные перемешиваются а, с вот этими более светлыми оттенками. смотрите принцип действия до да, моей кисточки вот я ее уложу плоской вот так вот подчеркала так подчеркала так подчеркала так подчеркала так то есть разнообразные пятнышки ставлю добавлю цирулиума поменяю оттенок то есть чтобы были разные Оранжевинки можно также чуть-чуть добавить, еще другой оттенок будет. То есть играем с оттенками зелени. Ну и помним, что это у нас все-таки в принципе только подмалевок. тропинку здесь мы не до конца видим то есть она у нас чуть-чуть там уходит закрываю это пятно вот здесь такие прям аж преобладает цирулиум пятна вот есть в зелени по поводу красок вот тоже как я их выбирала как вот подобрать, да, цвет красочек. Хотите вы написать, к примеру, да, вот как сейчас обратились ко мне. Как выбрать цвета? Ну, как я выбирала? Ну, я вижу что-то, оттенки, да, какие-то оранжевенькие, да. Ну, вот взяла я оранжевенький. Плюс в пейзажах хорошо брать оранжевый особенно если это касаемо вот таких вот зеленых зеленых зелени где да много вот хорошо брать оранжевый то есть мы будем получать добавляя смешивая добавляя оранжевый в зеленые цвета будут получаться какие-то дополнительные оттенки так, вот здесь я тоже закрасила дерево. Видите, то, то есть это тоже не проблема. Закрасили, вот берем и вытираем тряпочкой. Так, добавляю вот таких голубоватых. оранжевый, ну, чередую просто. Я наношу какие-то разнообразные пятна. Дальше желтый, цирулиум. Видите, такой получается сочный, яркий. Я не хочу. Вот я его приглушу оранжевым. И вот здесь, так, еще охры, наверное, и умбры. То есть я хочу зеленый, вроде бы яркий, но не сильно яркий, чтобы у меня потом я на вот этот нанесла еще ярче и зажгла эту зелень, которая траву, да, которая на солнышке. И вот так я... Тоненьким слоем наношу. Зацепила чуть-чуть ультрамарина, да, поменяла. Взяла оранжевого. То есть меняю оттенки. Вот здесь такой какой-то цвет. Дальше умбра, ультрамарин. <coughs> вот здесь можно а, показать сейчас такими вот, ну, пока примерно а, вот, стволики какие-то в тени. Намеки пока только намеки здесь тоже тропинка не до конца протираю кисточку сейчас хочу вот эту тропинку сделать Ну, какая она у нас? Какие мы оттенки там видим? У нас там и желтоватые, да? Что-то такое солнечное, тепленькое. Вот можно взять, к примеру, охра с белилами. То? Нет, не то, да? Давайте добавим розовенького, потеплее. То есть желтый. А охра у нас желтая, да? Так, кисточка грязная. А охра желтый, вот а, маджента можно кадмий желтый и вот тоже жиденько-жиденько так вот таким цветом набросать можно белилки с желтеньким там есть такие вот места более видно более желтый то есть она тоже не какая-то вот однородная. То есть там разные оттеночки. Даже есть фиолетоватые оттенки. Очень жиденько даже видите, карандаш просвечивается. Просто сейчас вот надо нам нанести пятна, чтобы, видите, мы, я даже путаюсь, где у меня тут деревья, где у меня чего. То есть нанести вот эти пятна, чтобы, собственно, понимать, где у нас тропинка, где у нас деревья, где чего вообще находится. Вот больше охра добавлю. смотрите как я держу кит я свободными движениями я не выцеливаюсь до да, какими-то вот я как бы против шерсти оранжевинки давайте добавим только вот ну, с белилками Так, заполнили, да, уже у нас есть какое-то восприятие того, что у нас там какая-то тропиночка, да, это вот, видно, деревья. Так, дальше ультрамарин с умброчкой. Тоже жиденько, вот на фоне неба. Вот здесь тоже какие-то вот э, пятна. Так, белый теперь, видите, выходит. Почему в живописи всегда начинаем с темных пятен? Чтобы вот такой вот гадости не получалось, не высветлялось. Так, ультрамарина добавлю. То есть нам нужно на стадии подмалевка как бы заложить, да, вот эти пятна, чтобы мы понимали, видели, что у нас это пейзаж, мы видели деревья, да, как бы все, Но складывалось ощущение, что мы, вот, какая-то у нас близорукость, да, и мы так вот расплывчато, да, скажем, видим вот таким образом через цирулиум цирулиум желтый Вот в этих же замесах видите работают такие грязноватые нечистые более светлых это пятна которые у нас ветки выходят вот на на небо, да, вот, скажем так. Не отсвечивает лампа, я вообще плохо вижу. Ну вот, пускай так будет. И сейчас сделаю небо. Промываю кисть. Возьму ультрамарин, белила. Добавлю немножко сыролю чтобы такой более естественный цвет неба был. Еще даже можно белее. И вот эти пятна где у нас небо просвечивает я закрываю также вот можно пятнышки ставить к примеру где-то в темных вот этих вот местах если сильно смешиваются можно, в принципе, это сделать и после просушки, если нет чистого такого цвета. Красивого. Таким образом закрываем. Периодически окунаю я в разбавитель. Ствол -то, тоже ствол. Опять все мне так и хочется это дерево закрасить. Так, так, так. Где-то э, в зелени можно добавить вот, э, окошек, до да, таких вот. сюда к вот, примеру да темная там вот кое-где можно поставить таких вот пятнышек опять я это закрываю так дальше дальше дальше это пока вот только такие вот приблизительные пятнышки вот сюда можно немножко вот уже такие просветы да какие-то небо появилось дальше дальше у нас так вот здесь у нас еще там какой-то песочек вот я захватила что у меня тут разбеленная желтая и в оранжевый вот здесь какая-то беднеется что-то такое. Ну давайте сами стволики наметим. Они у нас, если обратить внимание, к низу более такие как мхом каким-то покрытым. Более через фиолетовые, да. Вот, кстати... Пока про фиолетовый вспомнила, вот сейчас сделаю ультрамарин с краплачком и прям с белилками. И кое-где я вот здесь легонечко ватру. Также таких вот фиолетовых оттенков. Легонечко-легонечко, а уже более так вот. более ярким фиолетовым, но больше в синий. Покажу какие-то тень, падающую на тропинку. Смотрите, как я делаю. Я кисточку двигаю вот так и прокручиваю. То есть, чтобы более, скажем так, разнообразные какие-то не сильно повторяющиеся движения были вот где-то вижу я прям более синие тени прям вот более более синие И, собственно, когда у нас а, есть такие вот темные тени на таком и холодные да, на таком на такой теплой дорожке, вот создается ощущение вот этой тени этого яркого солнышка, вот чуть-чуть с смешала, в некоторых местах, прям такая темная-темная тень, прям вот даже чистый ультрамарин возьму. И вот здесь у нас тоже тень. Очень-очень темная. Так как она у нас идет. Интересно. Вот, вот так, вот так, вот так. сюда. Мы ее потом, сейчас, видите, белый, да, подмешивается. Мы ее потом прорисуем. Сейчас мы дадим просто ощущение, что она у нас вот это фиолетового зацепила, чтобы было... Разнообразно. Ну и смотрите, не рисуйте тень каким-то сплошным пятном. То есть, у нас листва, да, где-то мы видим, что вот они, наши окошки, просветы, они также отражаются, ну, не отражаются, а как бы свет да, проступает сквозь листву, и получаются такие вот светлые окошки. Также и на тропинке. Вот таким образом. Как-нибудь интересный силуэтик. Прищуривайте глазки, если тяжело и не видно. Чистый ультрамарин. Если тяжело, да, увидите очертания, вот и как оно смотрится, просто прищурьте глазки. Пальчиком приглажу. Вот где у меня такие вот жирные мазочки. Для чего это делается? Для того, чтобы наша тень, а как мы знаем, тень и все, теле... все что находится в тени, оно у нас пишется не пастозно. И смягчу. В принципе, так можно оставить. Потом, если где-то там надо окошки добавить, мы потом добавим. Тогда будем все это прописывать уже досконально. Промываю кисточку. И сейчас, собственно, сами деревья наметим. А, беру оранжевый с маджентой, вот можно. И сверху у нас вот такие вот они. Яркие, освещенные солнышком. Желтенький там тоже есть. Вот здесь попадает тоже это деревце на свет. Вот это немножко. Вот тут. Это тоже мы сейчас не делаем их, скажем так, идеально попадая да, в цвет. Это... Только-только такие вот ä, приблизительные оттеночки. Вот такой светлый, да, оттенок примерно как вот здесь мы делали. Только можно больше в желтинку уйти. Но светленький вот тут вот стволик того дерева дальнего. Такие же белеса, желтые оттенки. Где мы видим? Вот здесь. Вот этот ствол тоже такой светленький. Здесь вот, где они касаются, да, <coughs> два деревца друг друга. Вот одно у нас светлее, а другое темнее. Для того, как раз таки, чтобы было вот это ощущение... Так, я добавлю себе чистых белил, чтобы видно, да, было, чтобы они не сливались. Вот более чистенькие, желтенькие, светленьких, более солнечный. Это дерево, можно там оно в тень уходит, более что-то такое вот оранжеватое. Даже можно те деревья, которые вот этот ствол, да, идет оранжевый, а там вот так, оранжевый с умброй. Вот он пошел туда уже более такой темный в тень в зелени. Там теряется и пошел уже более темный. Даже через ультрамарин. Также на вот этих стволах, где падает, к примеру, тень от листвы, тоже могут быть такие пятна теней. То есть вот можно оранжевый ультрамарин. Здесь у нас дерево в принципе перекрыто уже с темнотой. Вот уже что-то такое вырисовывается. Здесь тоже. Ствол теряется, там уже его не видно там у нас уже зелень пошла вот таким образом дальше желтый белилки вот я смотрю вот этот стволик он у меня вот здесь освещен чтобы такой чистый прям желтый не был, я добавлю чуть-чуть охры вот сюда здесь тоже какое-то небольшое пятно светлое вот тут свет немножко на вот этот вот основание этого дерева попадает там немножечко Ну а в основном внизу они а, вот Маджента, Ультрамарин. Больше в синий фиолетовый, больше в синий делаем. Так, добавим-ка умбры. Вот такой грязно-фиолетовый подпачкали его вот здесь я вижу даже такое прям синее пятно а вот на этом дереве прям очень очень хорошо читается ствол через цирулю прям вот такой вот оттенок Фиолетовый чуть-чуть, где-то более белесый. Вот благодаря умбре, вот фиолетовый, да, этот с умброй, он у нас получается такой какой-то... Желтиночки можно чуть-чуть. Такой сложный-сложный фиолетовый. фиолетовый. Из-за того, что мы просто вот добавили, да, подпачкали его умброй. <с <с Смотрите на своей палитре, какие у вас есть оттенки. Вот если вы смотрите, да, на картине, к примеру, что-то более а, такое вот охра, да, я вижу вот здесь в основании. Ну, беру, значит, охру и добавляю что-то более охристое. Да, вот более яркое зелень. Дальше умбра с ультрамарином. Вот этот ствол, он у основания очень такой темный. И постепенно, раз перешли в Цирулю. Да? вот возьмутся рулем видите такой получается ну, вот цвета как мох этот да? вот где-то здесь такие оттенки на стволах присутствуют вот можно так пятнами добавить Добавлю чуть-чуть окошек. Где-то оранжеватых. В принципе, на этом уже можно и заканчивать наш подмалевок. И ждать, пока подсохнет. Так вот здесь вот так. Оранжеватых вот таких оттенков сюда можно. Вот. Ну и на этом я, наверное, буду заканчивать. Подождем, пока у нас все подсохнет. И уже дальше будем прорисовывать. Уже по сухому это будет уже гораздо проще. Сейчас только вот подправлю где направление задать тень направления какие-то такие очертания можно в принципе для общего понимания вот каким-то видите зацепила оранжевый белилки желтый что-то такое вот, светлым цветом можно наметить чтобы ну, как бы было поинтереснее вот эти вот веточки Кисть прокручиваю. Где-то более темная. Вот тут, здесь такая ветка. Она даже не такая. Она еще темнее. Через умброд. Она в тени. Какое-то такое понятие, чтобы немножечко было. Вот там ветка ушла. Смотрите, интересный такой код. Вот, она спается там, и вот туда выходит не на бок, а туда наоборот. Мы ее показываем, она там темная. какие Темные, это светлые, что когда они выходят на светочки, какие-то теневые. Так вот как-нибудь интересно прокручивая кисть, корявенькие какие-то, кривенькие такие. А вот их показать. Так, хочу вот это позеленее его вот тут добавить. Вот таким образом. Да, больше вот так умрочки там тоже в глубине это надо брать тонкую кисточку в принципе прорисовывать уже потом тоненькой кисточкой тут какой-то там небольшой сучок виден можно вот еще что сделать, наметить какие-то более светлые деревца, какие-то просветы вот здесь, вот так легонечко. Опять-таки просто, чтобы было такое вот не скучно, да, и было понимание, что у нас там. И светлые деревья какие-то попадают на солнышко. Смотрите, вертикально держу кисть, да, и вот подергиваю и прокручиваю. Они как раз получаются такие вот. Не какие-то одинаковые, а вот именно более естественные. вот примерно так и достаточно все теперь мы оставляем эту работу подсохнуть для того чтобы потом уже продолжить прописывать уточнять более точно четко ну все друзья на этом пока все ждите следующее видео пока пока Thank you.